Ух ты, и снова я. Александр Гривола, Ребята, пион Ред Шарм. Сегодня 6 июня 2020 года. Цветет пион Ред Шарм. Смотри какой. Красавец, а? Ну не красавец, ребят. Еще день-два лепесточки будут опускаться смотри не красавец ребятка вот этот вот только распускается и это, смотри красавица маленький красавец если так рядышком поставить их а какая красота Люблю я пион. А вот это, смотри, тоже. Только распускается. Красота. А что? Дело в том, что дождик. Идут дожди. Это сейчас буквально два часа нет дождя. А то идут дожди, и наш пион разложился. Там к рядышком растет. Ну, я обалдею, ребята. От этого пиона я обалдею. Ред шарм. Пион Ред шарм я обалдею. Ну, все, ребята. Всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап печеники. Пока-пока, ребятка.